Всем привет, друзья! Как ваше настроение? У меня все отлично. Вчера я на автобусе выехал с Эллы, преодолел просто огромнейшее расстояние по местным меркам и оказался в самом центре острова, в городе Канди. И сегодня по плану, как следует прошвырнуться по этому городу, изучить его и понять, насколько он может быть интересен для наших людей. А вы, между делом, не забудьте поставить лайк этому видео, оставить свои мысли в комментариях и подписаться на канал, прожав колокольчик. И мы начинаем! Древний город с численностью более 100 тысяч человек, культурный и духовный центр для буддистов всей земли. Маха Нувара, что в переводе с языка местных, великий город. Знакомьтесь, это Канди, расположенный в центре острова Шри-Ланка, в 115 километрах от столицы Коломбо. Ты учитель йога? И первая достопримечательность – это вот это озеро, которое так и называется – озеро Канди, или по-другому – молочное море. Это искусственное озеро, которое появилось в 1807 году по инициативе последнего правителя королевства Канди. В центре озера находится небольшой остров, который король использовал как гарем. Ходят слухи, что он был еще тот затейник а в колониальные времена британцы хранили в нем боеприпасы. Сейчас на островке просто разбит мини-парк с аллеей. В северной части озера находится здание, частично находящееся в воде. Вы никогда не догадаетесь, для чего оно было построено. Открою вам секрет. Здесь принимали ванны жены короля, а после прихода британцев здесь была библиотека вокруг озера проложены дорожки с лавками здесь можно найти отели и туристические агентства а в самом озере водится куча разнообразных рыб и даже экзотические земноводные здесь обязательно стоит прогуляться и это отличное место для романтических фотографий смайл смайл во время съемок озера до меня докопались полицейские и сказали, что здесь снимать нельзя. Вид у них был такой, что они просто думали, забрать дрон у меня или нет. А рядом с озером находится храм Зуба Будды. Это главная достопримечательность города, в которую я, к сожалению, сегодня не попаду. Со времени смерти Будды прошло 2000 лет, и по его просьбе прах был сожжен на костре. Когда собирали пепел в похоронную вазу, все, что осталось от Будды, было всего лишь 4 зуба. Эти четыре зуба разлетелись по разным концам света, но впоследствии сохранился всего лишь один и в 371 году он был привезен на остров Цейлон. До этого этот зуб хранился у правителя Индии, который, боясь мятежа, ночью отправил свою дочь в одежде простолюдинки на остров Цейлон, а зуб Будды был вплетен в ее косу. С тех времен зуб Будды стал одним из почитаемых реликвий в буддийском мире. Считается, что правитель, который владеет этим зубом, обречен на на вечную власть и любовь своего народа сам зуб находится в двухэтажном священном хранилище реликвия лежит на золотом цветке лотоса заключенная в драгоценную шкатулку эта шкатулка лежит еще в одной шкатулке и так далее всего их 7 получается такая матрешка а при входе в храм можно взять цветы лотоса для подношения к алтарю да ребят ничего особенного просто по улице рядом с озером провели слона Как вам такое магическое действие? На мой взгляд, чем-то напоминает нашу коммерческую церковь. Что-то вроде филиала уличного Будды. Сбор пожертвований на веревочку на руку. Еще одно место, которое вам обязательно нужно посетить в Канде – это Королевский ботанический сад. Самый большой на Шри-Ланке и один из красивейших в Азии, ставший популярным благодаря уникальному собранию растений тропической флоры. Всего в саду высажено более 5000 растений. Главной достопримечательностью этого сада является аллея памятных деревьев, которая была создана с помощью знаменитых людей, когда-либо посещавших Шри-Ланку. Соответственно, каждый почетный гость посадил свое дерево. Сначала этой традиции положил король Эдуард VII и российский император Николай II. К сожалению, в этот сад я не попал, охранник на входе завернул мне сумму в 2000 рупий, это неподъемная цена для меня, но к счастью, благодаря моему маленькому летающему другу, вы можете увидеть эти прекрасные кадры с воздуха. Очень непривычно видеть столько школьниц летом, хотя сейчас же зима и учебный год во все идет. Несмотря на то, что Шри-Ланка у многих ассоциируется с производством чая и хорошим отдыхом, она занимает одно из первых мест по качеству образования в Азии. После обретения независимости правительством была введена реформа, по которой каждый житель обязан получить начальное девятилетнее обучение. Дети идут в первый класс, начиная с пятилетнего возраста, и по статистике около 92% населения окончили школу, что дает право Шри-Ланке называть свою систему лучшей на всем азиатском пространстве. А вот почему в тот день я встретил только девочек-школьниц, причем в огромном количестве, для меня так и осталось загадкой. Может вы знаете больше о системе образования на Шри-Ланке? Я буду очень рад, если вы проясните эту ситуацию в комментариях. Сейчас посмотрим, чем нас тут покормят. Что-то какая-то здесь суета непонятная. Вау. Wow. Wow. Еще мне принесли вот такой часть с молоком Очень интересный, терпкий вкус у него Ну что, пробуем уличную еду канди Картофан со специями Жареный лук в томатном соусе На удивление очень вкусно Тут тертый кокос, точно, чувствую И какой-то сироп, типа кленового Ну что, неплохо подкрепился Для уличной еды где-то четверочка с минусом Идем дальше все эти местные красоты хорошо, конечно, но где ты там жил-то, спросите вы. Буду краток, чтобы не заострять на этом много внимания. Пока едете на автобусе до следующего города, заходите на букинг и там ищите все самое дешевое, кроме хостелов. Это могут быть так называемые гестхаусы, какие-то частные дома. В любом городе Шри-Ланки вы найдете жилье со всеми удобствами за 500 наших рублей. Если букинг не помогал, то я искал ночлег уже пешком и всегда находил в течение часа. Если цена выше 500 рублей, всегда торгуйтесь. Не скидывают, уходите. Вас догонят и заселят уже на ваших условиях. Внутри таких номеров, как правило, душ, туалет, удобная кровать и обязательно должен быть хотя бы работающий вентилятор. С 16 века страна была суверенным государством, но в 1815 году пришли англичане и остров превратился в колонию. Однако дух народа был не сломлен и несмотря на то, что практически вся королевская семья была убита, город Канди на Шри-Ланке сумел не только сохранить все культурные и духовные сокровища, но и приумножить их. Здесь очень много полицейских, они буквально на каждом углу, и они как-то так очень пристально за мной следят. Вот сейчас один докопался, попросил, чтобы я одел маску. Я начал ее искать, она где-то потерялась. Пришлось за километр идти в магазин, покупать ее. Сегодня здесь очень душно. Еще как на почти закончилась вода. Идем дальше, покорять этот город. Самое время пообщаться с местными, когда вода закончилась. Пока что вижу только злых собак. Ну не кусайся, не кусайся. Thank you so much Как дела? А? Че ругаешься? Нельзя ругаться. Я начал свой путь у подножия горы и сейчас вот такие духоте, обливаясь потом и слезами верующих, поднимаюсь к главной святыне этого города, Буди сидящему на вершине. Hi, bro. Hey, bro. Where you from? Germany. Yes. I'm from Russia. Russia? Yes в московский аэропорт. Потом я приехал в Индию, в Шри-Ланку, а потом в Непал. Непал. Да. Что-то я уже не рад, что сюда пришел. 250 рупий с меня содрали, с... Привет. Откуда вы? Питер. Первым, самым маленьким вопрос задаем. Как дела? <laughs> Матвей, скажи привет. Привет. Понравились пляжи в Мириссе. Знали бы, взяли бы подольше Мирисы. Наверное, ну, брали бы у Наватуна вообще. У ну, Наватуна отстой. Да, там нам, была... нам тоже не очень. Русский Геленджик. Да. Да. Мы случайно гору покорили. -ху -ху. Эл да. С ребенком прям так на руках. С гидом договорились. У нас привез, и давай. Мы думаем, ну, немножко пройдем. Да, просто И так вот, папка с ним. Идем, идем, немножко устали, но нормально. У нас украли рюкзак на Новый год, наверное, да, наверное, это заполнилось вообще больше всего. Ужасно. Да, там были детские вещи, как бы поэтому обидно. А как это получилось? Новый год все празднуют, вот мы празднуем. Новый год, да. как бы подходит тоже ребята, особенно большие компании. А где-то на пляже было? Это как Бунуватуни на пляже. Обалдеть. Вот, как раз подходит, типа, там, ой, привет, там маленькие. Ну, мы привыкли, что... Да, к детям. Ну, там деньги были 20 тысяч рупий. Ну, это ладно, в основном детские там всякие. Приб... Да, ну, уже, не документы. Вот. Не, не. Документов нет. Ну, это не ладно, берем, вот. Они с тобой соглашаются? Тебе кажется, что наоборот они с тобой вообще не согласны? И первое время очень сложно к этому привыкали. Непонятно, что они вообще хотят тебе сказать. Так вот. Да. Это да. Ну, у меня вот 30 стран. Это 30-е юбилейное. Ну, так надо Долго на месяц первый раз. Вот приобщаю маленького человека. У него ему 9 месяцев, у него третья страна вот эта. Далее мой путь пролегал на вершину холма Бахирова, на котором расположена огромная 27-метровая сидящая статуя Будды. Высота самого холма составляет 850 метров. И с него открывается потрясающий панорамный вид на город. Но история этого холма омыта кровью. Известно, что в период королевства Канди здесь были человеческие жертвоприношения, чтобы умилостивить демонов Бахирова Канда. Первые такие жертвы числятся 17 веком в честь бездетной королевы. Для того, чтобы королева смогла родить наследника, король выбрал в качестве жертвы девственницу. Вот уж действительно, где женская ЧСВ не знала предела. Ну а сегодня это центр для проведения национальных и международных буддийских праздников. Поднявшись по винтовой лестнице уже на саму вершину, я встретил этих молодых монахов. Ребята были не очень многословны, но посмотрите на эти отрешенные лица, которые скажут вам больше любых слов. Они не живут земной жизнью, но еще и не во власти небес. Хорошо это или плохо, не нам, грешникам, судить. Честь и хвала всем вставшим на путь веры, а мне легкой дороге и ярких приключений. Ведь впереди еще столько всего интересного на этом сказочном острове Шри-Ланка.